I love you I'm gonna go ahead and take a look I might be so tired this так говорить-то войс, ладно. Сейчас буду хорошо. думать об этом потом. Хорошо, Мы едем! Лё. Боже, блядь. Надо Хочу туда. Я вообще but не понятия uh... не имею, что куда здесь и как. Да, я вам Это будет жестко. Надеюсь, у меня не будет хотя бы лагать, потому что это, значит, это жопа. Сейчас у меня 16 FPS, это очень печально. Yeah. А что тот чувак как быстро спустился? Так, посмотрим. Да, с УПСом у меня, конечно, все плохо, очень плохо. Так как где-то зона. О, отлично, я в зоне. Можно не спешить. Так, бинты. Еще немножко десятого калибра. Что у меня? С18207. Сташовая может пригодиться. Синие высокие кеды, пта. Блин, рюкзак бы там шлем, я не знаю, броник. Ч-нибудь такое более полезное, чем три дробовика одинаковых. Рюкзак! Отлично! Заряди темку, дори. Так. Так как это мой гребаный первый раз. О, это шлем что ли? Отлично! У меня все практически есть, сейчас бы только броник еще найти. бегает! Надеюсь, он меня не слышал. Черт, он здесь не один. Фух, первый фраг, первый фраг. Так, что делать? На крыше был чувак. Как его выкуривать оттуда, понятия не имею. И надо ли мне оттуда его выкуривать? Вообще, я хотел бы полутать вот от того чувака, которого я убил. Но, блин, это опасно. Полицейский жрец-то просто замечательно. Он здесь сидит, я его слышу. Блин, я не хочу на него врываться, я слишком ноб для этого. Так, полиции нельзя. Ни в коем случае. Давайте спустимся на первый этаж. Я подозреваю, что они его облутали уже полностью. Интересно, чувак на крыше все еще сидит. Зона не спешит сужаться. Давайте попробуем все-таки выйти на этого чувака на крыше. Блять, я спалился. Боже, он, походу, такой же нуб, как и я. Садили, блин, по мы долго. А, да! Так. Отлично. Так, чувак, мне нужны патроны. Прицел. Отлично, на М-ку самое то. Полицейский жилет второго уровня отлично. Так вообще, вообще, вообще. Блядь, тут же еще дома. Так. Это патроны. А, тут оно показывается как раз. Так, ну ясно. Это для Эмки не подходит. Это вообще для непонятно чего. Где взять патронов для эмки? Непонятно. Может попробовать совершить путешествие в тот домик и что-то поискать? Давайте, наверное, так и сделаем. Только возьму я в руки Сайгу. Потому что она... та. А, я а я этого чувака облутал, точно. Посмотрим, мы тогда уже будем куда-то выдвигаться. Потому что у меня ни аптечек, ни патронов для эмки. А без эмки мне будет очень тяжело выжить. Знаете, Сайга это не панацея. Можно было бы, конечно, пойти поискать те дома, но я очень сомневаюсь, что у них что-то осталось. А что тут? Тут вообще ничего. Хех. Так, вот этот маленький домик. О, черт, я не в зоне, да? Да, я не в зоне. Окей, бежим в зону. Прус, неизвестно, куда? Без машины. На своих двоих. Там я вижу баги. Так, надеюсь я разберусь с управлением. Нет. Нет ли каких-нибудь особо умных, которые отстали от зоны и желают спионирить мои багги. Нету, значит идем. Ай! Сука, кто-то все-таки меня видит хорошо так видит. Если выбирать, где прятаться, я выберу повыше местность. Нервы, нервы, нервы уже просто на пределе, если честно, ребятки. Нервничаю, пипец. Как будто корову проигрываю постоянно пытаюсь зум колесиком сделать конечно вот эта вот башенка выглядит неплохо но знаете слишком очевидно я буду проверять в первую очередь хп у меня мало и аптечек ноль. а кто это там сидит А никто не сидит, показалось. Да боже, я постоянно путаю переключение вида и переключение режима стрельбы кнопки. Опа, я кого-то вижу. Где зона а, -а, -а, а? Зона хрен знает где. Сейчас очень боюсь, что меня могут откуда-то с холма или, наоборот, сзади начать прячить Я этого даже не помню. Но в топ-10 я пошел! Я не верю. Первая игра топ-10. В идеале, только если я кому-то зайду сзади внезапно. Так, и удивлю его сюрпризом. Только тогда я смогу заутаться. Так, этот камень должен меня спасти. Это сделал, зря это сделал. Ах, идиот. Кто ж выходит? О, Боже, Номер шесть, черт возьми. Ну, я был, я был близко. Я был близко. И я доволен. Спасибо за просмотр, поставь лайк и подпишись, все лето я буду часто выпускать видео, поднимать активность на канале. А на сегодня все, увидимся в следующем видео, пока.